Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы познакомим вас с коллекцией флизелиновых обоев Lovey Rose от компании Хрома. Настроение этой новой коллекции бельгийского бренда задает знаменитая песня Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете». Можно с уверенностью сказать, что данный каталог – это гимн красоте цветущей природы. Он наполнен целой чередой художественных ботанических мотивов, воплощенных с помощью европейской акварельной техники. Для создания рисунков Флавиен Рос» дизайнеры фабрики использовали элементы английской и итальянской акварели. С помощью итальянской техники получаются строгие контуры цветочных мотивов. Рисунок наносится кистью на сухой бумаге с проработкой теней. Каждый мазок захватывает предыдущий, что приводит к стильному смешению оттенков и мягким переходам, но при этом изображение остается четким. Английская акварель или акварель по мокрому отличается более размытым изображением, благодаря нанесению краски на мокрый лист. Результат акварельного рисунка до конца непредсказуем, и даже если художник рассчитал все цвета, они все равно меняются во время высыхания несколько раз. Тем не менее, изображения выглядят воздушными, с плавными переходами оттенков. Основу коллекции составляют 4 цветочных принта и 2 лиственных орнамента. Пышные цветущие магнолии привлекают внимание контрастом, между графическими линиями ветвей и полупрозрачными цветами. Живописные Альяндры на флизелиновых обоих будто сошли с картин итальянских художников, практически парящие в воздухе соцветия. Представлены в контрастной или пастельной палитре цветов. Цветочный принт со стилизованными мотивами орхидей очарует мягкой проработкой теней и классической серо-бежевой цветовой гаммой. Стилизованные соцветия глицинии напоминают о роскошном цветении этих древовидных лиан. Яркие южные краски дизайнеры Хрома смягчили пастельными серо-голубыми тонами. Каталог также дополнен компаньонами с фактурой натурального льна. Обои Хрома пленят вас не только своим проработанным дизайном, но и превосходным качеством. Изготовлены полотны из флизелина, что гарантирует их абсолютную экологичность. Обои можно использовать в любых типах помещения.